Ах, сука! Мало я вломил тебе, сука! Я прошу вас, выбирайте выражение. Здесь дети. Ах, выбирать выражение! Да, я прошу вас. Здесь дети! Не надо меня бить по лицу, я им работаю! Ах ты работай! а по яйцам! Не хотелось а быть. Молодой человек, можно у вас на минуту? <звы> <звы> так, так-так-так, мушкяк. Так-так-так, мушкяк. А. Так, так, так, <звы> Link Tarant Sob Edited Who